Сумма всех чисел на рулетке в казино равняется числу зверя – 666. Из-за этого факта рулетку иногда называют чертовым колесо». Английский математик Абрахам де Муава при старелом возрасте однажды обнаружил, что продолжительность его сна растет на 15 минут в день. Составив арифметическую прогрессию, он определил дату, когда она достигла бы 24 часов. 27 ноября 1754 года. В этот день он и умер. Подлинность купюры евро можно проверить по ее серийному номеру, состоящему из буквы и 11 цифр. Нужно заменить букву на ее порядковый номер в латинском алфавите, сложить это число с остальными, затем складывать цифры результата, пока не получим одну цифру. Если это цифра 8, то купюра подлинная. Еще один способ проверки заключается в подобном складывании цифр, но без буквы. Результат из одной буквы и цифры должен соответствовать определенной стране, так как евро печатают в разных странах. Например, для Германии это x 2 Треугольник Риоло – это геометрическая фигура, образованная пересечением трех равных кругов радиуса А с центрами в вершинах равностороннего треугольника со стороной А. Сверло, сделанное на основе треугольника Фрило, позволяет сверлить квадратные отверстия с неточностью в 2 миль В центре города Будапешт, Венгрия, находится памятник нулю. Цифра 0 означает начало всех дорог по Венгрии. От этого памятника отмеряются все расстояния в стране. 0 – это единственная цифра, которой поставлен память. Вероятность выпадения решаемой комбинации карт в пассиан свободной ячейкой или солитер оценивается более чем в 99 99,99%. Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математикой. На самом деле Нобель никогда не был жена. Настоящая причина игнорирования математики Нобеля неизвестна. Но есть несколько предположений. Например, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Другое, математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер. Софья Ковалевская познакомилась с математикой в раннем детстве когда на ее комнату не хватило обоев, вместо которых были наклеены листы с лекциями Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. Известно много притч о том, как один человек предлагает другому расплатиться с ним за некоторую услугу. Следующим образом. На первую клетку шахматной доски тот положит одно рисовое зернышко, на вторую – два. И так далее. На каждую следующую клетку вдвое больше, чем на предыдущем. В результате тот, кто расплачивается таким образом, непременно разоряется. И неудивительно, подсчитано, что общий вес риса составит более 460 миллиардов тонн. В начале октября каждого года, когда называются лауреаты Нобелевской премии, параллельно происходит вручение пародийной Шнобелевской премии за достижения, которые невозможно воспроизвести или же нет смысла это делать. В 2009 году среди лауреатов были ветеринары, которые доказали, что корова, имеющая какую бы то ни было кличку, дает больше молока, чем безымянная. Премия по литературе досталась ирля... ирландской полиции за, ви... за выписывание 50 дорожных штрафов некоему «право язды», что по-польски означает «водительское удостоверение». А в 2002 году премией в области экономики удостоилась компания «Газпром» за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса. Некоторые математические законы называют по аналогии с ситуациями в реальной жизни. Например, теорема о существовании предела функции, которая зажата между двумя другими функциями, имеющими одинаковый предел, называется теоремой о двух милиционерах. Это объясняется тем, что если два милиционера держат между собой преступника и при этом идут в камеру, то заключенный также вынужден туда идти. У числа π есть два неофициальных праздника. Первый – 14 марта, потому что этот день в Америке записывается как знак целых 14 второй 22 июля которая в европейском формате записывается как 22 дробь 7 а значение такой дроби является достаточно популярным приближенным значением числа π. В штате индиана в 1897 году был выпущен билет законодательно устанавливающий значение числа пи